Приветствую всех! И это третья часть курса для новичков. И в этой части мы рассмотрим создание экторов и работа с ними на сцене, да, добавление каких-то компонентов к ним и тому подобное. И давайте приступим. Э, в принципе, вы создаете папку, да, в которой вы будете хранить этот blueprint. Можно создать new folder, да, назвать как-то и хранить в этой папке. Также можно в папке задать цвет. Мы можем кликнуть правой кнопкой мыши Set Color, New Color, да, и подобрать какой-то цвет для папки. Я ее удалю. Я буду создавать свои папки. И теперь давайте приступим. Как вы помните, из курса, да, то, что Uh, у нас есть определенные классы блупринтов, с которыми мы можем работать, uh, которые наследуются все от объекта. Да, мы можем здесь увидеть в All classes, то, что у нас изначально идет объект, уже от объекта у нас наследуются другие классы. Uh, нам нужен будет в данном случае Actor. И давайте назовем его как-нибудь Давайте. Сделаем костер. Назову его Campfire. Открываем его. Так, и здесь нас встречает Viewport, где мы можем видеть отображение наших компонентов, которые мы будем добавлять к Hector. И, в принципе, да, мы можем уже что-то добавить. К примеру, давайте добавим static mesh находим static mesh добавляем его ну и давайте назовем его wood то есть нам нужно да, добавить компоненты чтобы это выглядело как костер чтобы не собирать его полностью на сцену мы можем использовать blueprint так, добавил. Теперь вам понадобится меш. Я сейчас попробую найти меш подходящий. Так, у меня есть такое бревно. В принципе, оно одно. И давайте его добавим к нашему компоненту. Мы можем выделить меш контент-браузере, да, мы выделили Mesh. Переходим в Blueprint, выбираем наш static mesh компонент и жмем вот эту стрелочку Use, и мы используем выделенное. И добавляем наше бревно. Вот такое вот бревно. Мы можем его повернуть, да, разместить как-то в нашем viewport. Лучше это размещать немного выше сетки для того, чтобы потом не поднимать наш эктор. Также мы можем скопировать. Выделяем компонент. Жмем Ctrl-W. У нас появляется дубликат. Пускай будет вот один. И здесь, к примеру, мы можем ему изменить размер. Сделать его тоньше. Как-то его развернуть. Ну и положить как-нибудь а, на бревно давайте еще несколько раз скопируем можно также ctrl -C, ctrl v сделать дубликат Расположим несколько бревен. Ну и также мы можем для разнообразия их развернуть. Как-нибудь так. А, дальше мы можем увидеть, да, что здесь а, направляющие а, немного искривлены. да, Если мы будем поворачивать, у нас будет поворачивать прямо в бревно. А, для того, чтобы это изменить, мы можем... А, поменять на мировые координаты и уже разворачивать так как нам нужно. Давайте это немного отодвинем. И здесь также мы развернем. Так, мы э, добавили... Static Mesh, да, то есть теперь это хранится все у нас в векторе, и мы можем выставить этот эктор на сцену. Кстати, если вот, да, мы поработали с контент браузером, да, чтобы каждый раз не искать эту папку, да, где мы с этим вектором работали, мы нажимаем на поиск этого Blueprint, жмем поиск, и нам автоматически открывается папка, где он хранится. И мы можем уже его вытащить на сцену. Uh, следующее, что uh, я хотел бы добавить, давайте добавим, наверное, огонь. Uh, перейдем сюда, ADD. И здесь нам нужен Particle System. Мы добавляем систему частиклов, то есть систему эффектов, uh, выставляем ее куда-нибудь. И здесь уже в поиске мы можем попробовать найти Fire не знаю что это за огонь это огонь не подойдет так давайте я быстро найду огонь в принципе у меня здесь есть немного подходящий огонь в этом блупринте. так единственное что его найти так это у нас тоже статик меш угу. здесь огонь сделан статик меш поэтому нам наверное будет лучше добавить тогда сюда static mesh, но также можно и партиклом это сделать. Так, Particle system, я просто не знаю, если у меня огонь. Огонь, огонь, огонь. Да, огня, наверное, у меня нет. Так, но мы можем добавить, наверное, дым. Но дыма, скорее всего, подходящего сейчас я не найду. Поэтому давайте добавим огонь. Uh, у нас он также static mesh, add если мы кстати, uh, если мы выделили здесь static mesh да, переходим в Эктор uh, и здесь да, для того, чтобы потом его не искать если он у нас выделен, у нас здесь будет подсвечено fire, да, sm fire static mesh fire, uh, мы можем нажать и у нас автоматически создастся uh, static mesh уже с нашим материалом огня мы можем его увеличить. Да, и как бы создать видимость того, что у нас эти дрова горят. Ну, как-то так. С партиклом было бы, конечно, поинтересней, но я его пока что не импортировал. Uh, так и теперь да мы можем также сюда добавить uh, звук костра давайте сразу найдем этот blueprint uh, так я перейду в папку sound и сюда я добавлю импорт так импорт импорт uh, рабочий стол bonfire открыть импортирую вот такой звук огня ну то есть костра и здесь add audio bonfire мы выбираем доставим да, его куда-то сюда и в принципе в принципе да мы можем уже посмотреть как работает наш эктор да от лица персонажа Ну, конечно, такой маленький очень костер получился. Давайте мы его увеличим. В принципе, мы можем увеличить это в Blueprint с помощью Default Scene Root. Поскольку у нас все прикреплено к сцене, мы можем... Ну, давайте на 3 сделаем. Не знаю, будет насколько это больше. Ну, такой огромный костер получился. И теперь давайте мы добавим также сюда свет давайте перейдем снова dd здесь нам нужен point light это наш свет так он у нас белый нам нужно его сделать а, цвета огня ну, примерно вот таким вот давайте посмотрим насколько он светит в принципе светит он неплохо и теперь то да, нам нужно сделать такое мерцание огня чтобы создавалась видимость до да, что огонь дает свет а не какой-то статический источник для того чтобы это сделать мы перейдем в венграф graph и здесь мы уже будем прописывать какую-либо логику. Это мы все удалим. Ставим только begin play. И теперь создадим кастомный event, который будет нам запускать таймер для мерцания нашего света. Мы пишем add custom event. Назовем его fire. И здесь, если мы будем э, тянуть отсюда, да, пин, либо отсюда, э, мы можем вызвать от эвента. Если вот эвента мы можем тянуть отсюда, да, у функции этого пина нет, поэтому давайте сделаю отсюда. Э, нам нужен set timer by event. Э, единственное, что нам нужно на да, begin play это сделать и подключить эвент тайм давайте поставим один наверное либо один хотя мы можем обойтись без таймера мы обойдемся без таймера. Firelight, мы достанем ADD Timeline. Timeline у нас будет Light. Так, открываем Timeline. Timeline нам позволяет задавать логику в каком-то промежутке времени но также у нашего таймлайна есть галочка loop мы ее поставим дальше мы нажмем от flow track то есть трек который позволяет нам получить какое-то значение которое мы зададим сейчас давайте сделаем time дальше мы можем выбрать длину с какой длиной да у нас будет это все происходить давайте поставим один. Здесь мы зажимаем Shift и клацаем левой кнопкой мыши. И получаем две точки, два ключа. А, здесь мы ставим 0. Здесь 0. А, единственное, что у нас интенсивность... Давайте посмотрим. У нас интенсивность 5000. 010. Ну, в принципе, можно сделать. Поставим еще один ключ. Здесь у нас один. Значит, у нас по времени это должно быть 0.5. А по value у нас должен быть один. И давайте, так, попасть бы сюда, нажмем авто. И здесь тоже нажмем авто. Для того, чтобы у нас все происходило плавно. Давайте тоже как-нибудь сделаем вот, вот так. А, то есть эта линия у нас будет флот а, значением, с помощью которого мы будем изменять интенсивность нашей лампочки, для того, чтобы казалось, да, что у нас мерцает огонь. Так, давайте вернемся в венграф У нас здесь стоит Play, то есть у нас будет проигрываться в лупе наш таймлайн. Давайте достанем point light, достаем set интенсивность. По дефолту. Так, давайте сделаем LERP. LERP по альфе alert нам позволит плавно изменить значение от а до б и обратно да если мы будем использовать реверс жмем на точнее подключаем на апдейт нашу функцию set интенсив и здесь мы э, укажем да посмотрим у нас интенсивность 5000 Давайте поставим 5, раз 2, три И будем сбрасывать ее, не знаю, до нуля. То есть это полностью будет гаснуть. Давайте будем сбрасывать до 500. Так, и чтобы это начало воспроизводиться, нам нужно а, подключить наш Event к BeginPlay как подключаются эвенты мы просто вызываем fire light и он как функция у нас а, появляется в event graph и мы можем его подключать так compile save давайте посмотрим нажмем play и как мы видим да у нас уже огонь мерцает Также у нас есть вариант сделать рандомное мерцание. Давайте это сделаем. Мы идем от 5000, да, мы идем к 500. Но мы здесь можем сделать рандом in-range, in range, потому что он позволяет нам указать минимальное значение и максимальное значение. Так. Здесь мы укажем минимальное 500, а максимальное укажем 4500. Так, жмем play. Ну, в принципе, да, у нас мерцает, но он мерцает, ну, можно сказать, так, что одинаково. А, также мы можем здесь поставить время меньше 0.5. Здесь поставим 25. Ой, нет, 0.5. 0.5 и здесь 0.25 0.25 Ну и вот у нас уже идет мерцание костра. Мы, в принципе, также можем подключить это значение. Здесь поставить 5000 и подключить его также сюда. Да, тогда у нас будет постоянное мерцание нашего костра. Но выглядит оно, конечно, так себе, ну, как светомузыка. Так, и думаю, на этом мы закончим. Мы в этом уроке разобрали то, как создавать эктор, как добавлять к нему какие-то компоненты. Также мы создали кастомный Events, с помощью которого мы запускаем какую-то логику, да? в данном случае для нашего света. И хочу сказать то, что таймлайны они не вызываются в функциях. Ее можно да его можно повесить на event и event вызвать функцию но сам timeline должен находиться в event графе ну либо в графе который вы создадите да здесь можно создать граф new graph назвать его как-то и вызвать timeline так это мы закроем также мы разобрали как добавлять значение в timeline мы сделали рандом Значение, то есть мы меняем стандартное значение на значение из рандома. И соответственно мы меняем наш свет. Поэтому если это видео вам было полезно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока.